Всем привет! Меня зовут Вероника. Это полезные советы от магазина Мир Шапок. Сегодня... сегодня мы поговорим, как можно почистить фетровую шляпу в домашних условиях. Сначала мы должны проверить, сухая ли шляпа на месте загрязнения. Если шляпа мокрая, мы ее оставляем до полного высыхания. Не надо использовать обогревательные приборы, они вредят шляпе. Можно использовать фен, для того, чтобы быстрее высушить шляпа. но если вы никуда не торопитесь, вы просто ее оставьте а, в помещении. После того, как а, фетровая шляпа у нас уже полностью сухая, мы можем Более приступить сложная. к очистке. Более сложное место загрязнения мы можем почистить бритвой или лезвием. А, я, например, а, чищу лезвием канцелярский нож. Берем кусочек лезвия и аккуратными движениями счищаем грязь, а, как бы распушив немного фетра, Таким способом мы избавляемся от сложных загрязнений. Также есть второй способ очистки фетровой шляпы. Мы сейчас рассмотрим более легкое загрязнение, это как ворсинки, пыль, пылинки и так далее. Для этого нам понадобится обычный ролик и возможно понадобится скотч. Если у нас шляпа достаточно открытая, как вот эта, вот нам и достаточно будет одного ролика. Мы просто по шляпе будем проводить аккуратными движениями и счищаем пыль. Если, например, у нас классическая шляпа, здесь загибы достаточно глубокие, и для того, чтобы не ломать шляпу, не оставить ее в форме, мы берем уже скотч. Берем небольшой кусочек, наматываем на руку, Отрезаем. Этого нам будет достаточно. Берем, как нам удобнее. Если вы заметили, липкая часть она находится на внешней стороне. И простыми движениями мы очищаем шляпу. При этом шляпа у нас не ломается. И вот, наша шляпа приобрела первозданный вид, мы избавились от грязи, от пыли. Это два было способа, как легко в домашних условиях почистить фетровую шляпу. Спасибо, что посмотрели наше познавательное видео от магазина Мир Шапок, как быстро и просто почистить фетровую шляпу в домашних условиях. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии. А мы ждем вас в магазине Мир Шапок на проспекте Сизова, дом 25, в городе Санкт-Петербург. Приходите за шляпками и аксессуарами.